Банде Гуру Падад Дандам Бхактабин Дасаманитам Шри Прабхум Банде Нитам Саходитам Банди Радика ван чакалпата руше кипас индубе бача, патита ананг паву не бхавишна бхио, о намо нама, мукан каротивача Кешна вакти паде деви шаттва твоееи намо нама нарама йона намас китто норончеиван Бхакти прамодакшья годвароно, дейям садаа прибабакнам авиштуду хам, тетхас падам сивавиринчено там сараньям, бхетати хам панутапал Беспреждитакема пикабоду шва дарши, урнанурагро сасагро сармурти, шарадиками каданивам крош. Кришна Шьяд дейтавада дарасивасади гаура бхакта винд Харе Кришна Кришна Кришна न लम्্বত भज কनका ब সंक कপিત काમला वि भर যগধर मपा बদে जगত प्रिय कर करण भতাर থર Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Бхаванурупена садана рана, гангата рана калапам, гаурини тобам, вагам, Ваги саджшо бадане, Хари Кришна Хари Кришна Кришна Хари Рамурамухади Баданти таттавидам саттам джадгана мадаям, брахмети парамат мити, Баданти саттам Горья Гошти Сисила Бхакти, Сиддханта, Сарасвати, Гоштамидхакар Пхупат. Горья Гошти Патти, Сила Бхакти, Госвами, Такур Пхупат, Парамахам сказал, до тех пор, пока в этом мире присутствует ума настроение Майваде, мы не можем проповедовать Шудда Бхакти в широком ключе. До тех пор, пока Майвада Вичар присутствует в этом мире, мы не можем должным образом распространять чистое преданное служение. Поскольку Майвада образует собой большую проблему. Прабхупад часто выражал горечь от того, что в настоящее время Майвади присоединяется к обществу Вайшнавов. Маевади одевают одежды Вайшнавов и входит в общество преданных тем самым создавая огромные проблемы. С тех пор, как это началось, начались огромные проблемы. Как я уже много раз говорил, Майевада означает отсутствие веры в Вайшнавов, Гуру, Тхам, нам. Если мы посмотрим вокруг, то обнаружим проявление этого, несмотря на то, что, казалось бы, у людей присутствует тела, Мало в руках. Прабхупад говорил: "Посмотрите, что происходит. Сможете ли вы найти хотя бы одного человека, который обладает твердой верой в харинам, и гуру?". Я уже много раз говорил, что Прабхупад объяснял, что все мы в большей или меньшей степени осквернены моей Если у нас есть 50% веры вашнавов, имейте в виду, если наша вера 50%, на другие 50% составляют безверие. Или 90%. Но 10% безверия сохраняется. Поэтому... То есть все, никто из нас не, мог, не может заявить, что мы на сто процентов верим so way, в вайшнавов и Бхагавана. I mean, Таким образом, вся Сарасват Гавдия Паривар, то есть имеется в виду все общество вайшнавов, в той или иной степени And осквернено. There is, there is и повсюду мы сталкиваемся с большим количеством противоречий, даже в нашей собственной сампродае. Возникает много проблем. Лишь потому, что мы уклоняемся от следования Шили Прабхупаде, Бхакти Сидханти, Сарасвати, Господь Такура Прабхупаде. Именно поэтому и возникают проблемы. В На настоящий момент у нас нет никакого права. У Указывать, обвинять каких-то настоящих uh, сахаджи, то есть Майвади, что они являются таковыми, потому что, на самом деле, я ничем от них, от них не отличаюсь. Своим поведением я не могу доказать, что я лучше. Итак, даже в нашей сампрадае большинство людей убеждены в том, что у нас нет Единение с Мадхавачарией, что мы никак не связаны с ним. Или это чисто в словесной форме проявляется. Но нет глубокого понимания нашей связи с Мадхавачарией. Это глупость. Некоторые думают о себе как о очень ученых. И они пытаются отстаивать свою точку зрения, заявляя, что у нас нет никакой связи с Мадхавачарией. Но как такое возможно? Они говорят, что якобы лишь Балдавидя Бушана, так как он был связан с ним, он создал некий мост связи. А в противном случае у нас э, основ... нет никакой э, связи как таковой. То есть такие убеждения господствуют в нашей сампраде. Люди не осознают, какой связью на самом деле мы обладаем с Мадхавачари. Можно спросить, почему Бхактимнот Такур много, часто говорил в статьях и устно, что те, кто входят в Гаудья-сампрадаю, но при этом... Игнорируют Мадхавачарью. Те, кто обрубают связь с Ним, те, кто не признает связь с Ним, связь с Ним, являются врагами нашей гаудио Сампрадая. Это утверждал Бхактиванаттакур. Они наши враги, говорил он. Глупцы. Основываясь на чем заявлял это объективно такор? Итак, эти люди утверждают, то есть они выстраивают свои убеждение на шлоке из Читаинчаритамбита, где сказано, что Махапрабху когда совершал путешествие, паломничество по Южной Индии, пришел в Удупе, в то время было там несколько Ачари, и там он встретился с Мадавачари, и Мадавачари сказал ему, «Я ничего не знаю о Саддана Татве, не мог бы ты меня обучить ей?» я слышал, что eight, в то время eight, семь eight, или восемь ачарий находились там. Я прошу прощения, Махапрабху спросил Асада на Татве, и эти ачали начали говорить ему лож... различные ложные теории о мукте и так далее. Но Махапрабху хотел докопаться до истины, дойти до истины. Как в нашем случае, если я сейчас вам скажу, что вы не следуете Махапрабху, если я вам так скажу, вы разгневаетесь, ведь вы все тилыки ставите и так далее. Но даже если э, сказать подобное с Сахаджием с э, Навадвипы, они также разгневаются, ведь они тоже считают себя последователями Махапрабху. На самом деле, кто может выдвигать подобное Заключение. Лишь Шила Прабхупад, Шила Бхактипрайанкеша, Господь Махарадж. Но те, кто сейчас занимают посты Ачарий, не могут, поскольку они сами не следуют Махапрабху в точности. Таким образом, сейчас многие заявляют, что они якобы следуют Махапрабху. В Новодипе заявляют, что Гаудиаматх, на самом деле, ничему не следует. Нет смысла идти в Гаудиаматх. Они ничего не знают, у них нет парампары. Они не могут дать вам гопи сварупы, поэтому там лишитесь всего. Не ходите туда. Просто потратите время. Так как же можно определить сейчас, кто следует Махапрабху по-настоящему? Поэтому я говорил о важности парампары. Значимость парампары заключается в том, что благодаря ей мы получаем неизменное учение Махапрабху, неизмененное учение то учение, которое принес сюда Махапрабу, мы получаем благодаря Гуру Парампаре. Мы получаем это учение от Бхактионтакуру и от других представителей Гуру Варги. Возможно, мы, глядя на игры Махапрабу, не понимаем, почему он э, так действовал. Но благодаря Прабхупаде, Бхактию Такуру и другим представителям нашей Гуру Варги, мы ясно понимаем смысл деяний Махапрабу. Поэтому парампара так важна. До тех пор, пока мы поддерживаем чистоту потока Гуру Варги, имеется в виду, Переемственности Гуру Варги. Мы живы, мы можем выжить. Но как только эта чистота утратится, что произойдет? Посмотрите, что происходит сейчас. Таким образом, даже сейчас в нашем обществе 90% тех, кто называет себя преданными, не знают о том, что в действительности хотел дать нам Прабхупат, бхакти такур и так далее. Сидар Гасвай Махарадж, к примеру сказал замечательную ситханту. Но его последователи утверждают полностью противоположное, и они говорят, что вот он имел в виду это, и спорят. Я не хочу называть имена. Я говорю сейчас не для критики, я не для того, чтобы с кем-то сражаться и воевать. Я лишь хочу установить ситханту такой, как она есть. Если люди смогут понять, я очень рад. Как замечательно говорил Кришндас Кавирадж Госвами. Мы боимся говорить о сокровенных тайнах Раса Сидханты. Но если все-таки мы, мы, все мы говорим о а ней, если глупцы этого не поймут, мы счастливы. Мы будем очень рады. Они боялись, то есть Кришна скажет, госвамии боялся, что сахаджия будут пользоваться, использовать вот это сокровенное знание, но благодаря индийанде Прабу они ничего все равно не смогли понять. Итак, даже в нашей собственной а, гуру. То есть в нашем в нашей парампаре сейчас находятся те, кто, то есть имеется в виду в нашем обществе преданных, находятся те, кто выступает против Шилшидарга с вами Махараджа и его заключения в Сидханте. То есть есть те сейчас в нашей в вашем обществе преданных, кто распространяет информацию о том, что мы не находимся в линии Мадава Чария. И ко мне обратился один из таких проповедников я попросил отредактировать книгу. Кни... Какие-то из его книг я редактировал. Но... То есть, когда мне попала в руки вот эта книга, где он утверждал, этот Махараш значительно старше меня. Он старше меня. В то время ему уже было более 90 лет, а мне тогда было 50... 52. Как же я мог с ним спорить? И... Я мягко попросила, Махарадж, позвольте, пожалуйста, мне написать статью о том, что все-таки мы находимся в линии Мадавачарии, а вы напишите ответ, напишите свои аргументы. И этот преданный согласился. Потом я поехала во он вернулся и на празднование дня ухода Вайшнава из Матха, которого был этот преданный, мне в руки попала книга, которую просил редактировать этот преданный. То есть имеется в виду, что она уже была издана. Тогда я прикоснулся к, сама, к самадхам этого вайшнава, вайшнава, который основал Мадх. Я сказал, «Махарадж, если я ваш сын, я, я очень скоро издам книгу, которая доказывает наша, нашу связь с Мадхавачарией». И уже пять лет прошло, как тот Махарадж, кто издал эту книгу, Оставил этот мир. Я слышу, что, что так он мне, то есть он так и не ответил на то, что я написал. Already... Так вот, если фундамент, который сейчас, то есть который был создан, имеет разногласие, противоречия, right? что ожидать от будущего поколения? Когда Горанга Махапрабху находился на этой земле, Сампрадай, который изначально следовал мадвачали уже уклонилась от него. Махапрабху в связи с этим говорит, что в сампрадае должны присутствовать две составляющие. Махаправу подумал о разговоре с ачарьями. Возможно, вы увидели, что я в одеждах Майвади, поэтому не хотите обсуждать со мной сокровенные истины, которые изложил мадава Ачарья. Изначально Мадавачари хотел установить Бхакти, он проповедовал Бхакти. Почему Сахаджи, которые находятся в Навадвипе, и те, кто находится на Радакунди, делают какие-то ложные заявления по поводу Ситханты? То есть они никак не могут доказать, что Махапрабху действительно говорил то, что они проповедуют. В то время, когда Махапрабху присутствовал здесь, некоторые из ачарий уже уклонились от истинного пути. И в конце концов, в этой беседе Махапрабху начал говорить о высшем бхакти. Мадвачари Аватара паванад, Хануманджи Махараджа. Иногда мы видим упоминание о том, что он Аватара Бхимасен. Поскольку они в действительности едины. Хануманные. Лишь из-за своих собственных недостатков мы не видим высшее положение Ачарьи, мы не видим Ачарью в Ачарье. Кто понимает сейчас Прабхупаду и Бхагавана Кто может понять их? Если бы присутствовало полное их понимание, то почему бы сейчас происходило то, что происходит? В Бхагаваттам сказано, что со временем Парампара, кто-то уклонялся от нее, а кто-то следовал в точности. Кто-то уклонился, а кто-то шел. следовал в точности предшествующим ачарам. Многие уклонились от читания Махапрабху, от Вактинантакур, Прабхупады. Если посмотреть на ныне издающиеся книги, можно найти там много противоречий, много отступлений от истины сидханты. Таким образом, к сегодняшнему дню повсеместно присутствует Уклонение от пути, который принесли нам Ачари. Даже Четуршан и Ананта Дев лично пришли, чтобы послушать объяснение Шримад Бхагаватам Мадхава Ачарии. Сам Читушан и они с глубоким смирением слушали комментарии. Сам Ананта Дев. Он постоянно говорит о славе Бхагаватам, постоянно прославляет Бхагаватам. Но сам он пришел, чтобы послушать комментарии на Бхагавата Мадхавачарья. Когда Мадхавачарья завершил свое повествование, Чатуршан попросил Анантадева, спросил. Сейчас нам бы услышать о том, какой, какой плод получит человек от слушания Шримад Бхагаватам? Какое благо? От э, комментариев Мадхавачари. На это Ананта Дев сказал, они обретут бхакти, люди обретут бхакти и вечное служение. Когда они. Оставят тело, они обретут вечное служение. Это правда, что изначально Баладеви Дябушина находился в линии Мадава Ачари. Он был выдающимся знатоком Сидханты, настолько разумным. И он был лучшим сосудом для сидханты, который принес сюда Мадвачаре. Невозможно найти никого подобного ему. Да, Вишна Чакаваси Такур был в то время там. Да, он был очень возвышенным, но в то время он был уже в преклонном возрасте. Но в вопросах Виданты все-таки Баладев и занимал выдающееся место, он смог представить учение Мадавачарьи в, в точности. Наша Гаудия Сампрадая в парампаре Шьямананда Прабху He Прабху, находился в линии Шьямананда Прабо. Балдефи you know, so, бросили вызов. Итак, Дамадар Прабу обладал, обладал высочайшим бхакти и Дамадар Пандит. И благодаря этому он смог установить сандарпхи Дживагасвами, то есть проповедовать их. В действительности нет ничего выше, чем шесть стандартов ДжиВОГА с вами. Там собраны, настолько, настолько приведены такие высокие объяснения. Бххтюна Такур много раз говорил, что Бххтюна Такур является жемчужиной нашей, нашего, нашей Гуру Варги. Благодаря ему мы получили в точности учение Мадхавачари. Бхактин Такур и все представители нашей Гуру Варги хотели установить Сидханту Вичар, который принес нам Балдей Федя которая была на основе Мадава -ачарь. То есть, что написал Мадава хотел донести до нас Балдей Федя -бушина. Конечно же, он не менял Сидханту. В Праме Ратнавале Балдефи Дябушана изложил Сидханту Мадавачари. А Бхактивинантакур доказал, что нет никакой разницы между тем, что говорил Мадавачарья и нашей Гауди Сидхантой, а также наставлениями Гауранги Махапрабху, которая была представлена в форме... То есть Бхактивантакуру сделал какое-то краткое изложение учения Махапрабху. и указал, что оно никак не отлично от yeah, учения Мадхавачария. Я знаю, что Рамануджачари также достиг большого успеха в борьбе с Майвадой. Но Бхактивиант Такур говорит... Парамануджария составил огромную книгу под названием Парапакши Парапакша Гири что означает истребление, это как молния, которая истребляет философию Маевади. То есть, да, конечно же, Маджи Ачарья также соверш... боролся с Майвадой, но, тем не менее, Мадава Ачарья более радикально разрушал ее, истреблял. Так, в Мадава Сампрадае очень сильная вера в поклонение божеству Виграхасеу. Итак, кто же является гуру Мадава Согласно Лили, Мадава принял рождение в Южной Индии. На Дашами. Дурга, Дашами. Когда Дурга Пуджа заканчивается, а Рамачандра прибыл на Ланку отца Звари Нараян Батта, а мать Ведда Батти. Еще в детстве в проявлял Уникальные качества. В возрасте 10-11 лет он уже завершил обучение. Однажды его учитель разгневался на него. Ты почему не учишься, играешь, забавляешься целый день? Мадвачаря со смирением сказал, «Вы дали мне задание, которое заняло у меня совсем немного времени. Таким образом, я быстро выполняю ваше домашнее задание и все остальное время играю». Вы даете нам такие незначительные задания, что я очень быстро справляюсь с ними. Да, ты уже все выучил. Говори, рассказывай. И он начал рассказывать шастры, часть Упанишат. Он полностью рассказывал. Его учитель был поражен. Я же только произнес их, а он один, с первого раза услышав, уже наизусть в точности с правильным произношением все процитировал. Так подрастал Мадавачарьям. В детстве он являл много лил, но сейчас нет времени рассказывать все их. Однажды Мадвачаря сказал: Я, он сказал то отцу, я истреблю мою ваду. Прежде Мадвачаря звали Васудев, и он сказал так отцу, я Истреблю мою побежу философ моей воде. Отец сказал: если ты из этой, дру... из этой сухой палки сделаешь цветущее дерево, я поверю тебе. И Мадвачарис не проблема. Взял эту засохшую ветку, воткнул в землю, и тут же оно разрослось, расцвело, превратилось в цветущее дерево. И отец поверил, да, для него нет ничего невозможного. Но отец не знал, что его сын в аватара. Так же, как в играх с читанием Махапрабху, когда его отец хотел побить его за то, что тот не хотел учиться. Они полны вацаля раса, привязанности, родились к любви. Впоследствии Мадвачарья начал широкую проповедь против Майвады. Но Майвады в то время были настолько могущественны, что они не просто стали бы побеждать вас в дебатах, они просто убили бы вас. Mm -hmm. Мадавачарья писал много трудов против Майвади, и они Предприняли попытки все его труды выбросить в океан, но они похитили, они похитили его труды. Тем не менее через какое-то время он смог вернуть их назад. Но никто, несмотря на то, что маевади были так могущественны в то время, никто не мог, никто не мог сражаться с Мадхавачарией. Ачута Прекша был знаменитым, знаменитой личностью в Южной Индии в то время. И Мадхавачарья хотел получить саньясу от него. Он принес саньясу в храме под названием Анантешвар. Когда Ачюта Прештха хотел рассказать о том, что он только что написал в одной из своих книг Мадавачарья, он начал цитировать и Только одну шлоку произнес, но Мадавачария уже, уже указал на 32 ошибки. 32, на 32 ошибки. Что-то прежде всего очень разгневался, как ты смеешь. Тогда Мадхавачарья начал читать книгу Ачхута Шешхи, только в соответствии с Бхакти, в соответствии с Бхакти Сидхантой, Я то Прештха был удивлен. И в конце концов он был вынужден признать, что все-таки Мадхавачарья обладает большим знанием, чем он сам. Что он превосходит, несмотря на то, что он его ученик. Поэтому он изменил его имя и назвал его Маду Ачарья. Маду означает... Как мы поем в Киртане, это заключение вет, это учение вет, как мед, который исходит из лотосных стоп Кришны. Нектар. Поэтому Кришна называет Мадху. Это одно из его имен. И также стали звать Мадавачарью от слова Маду. Со временем его также называли Ананта Тиртха, а то Прештха, несмотря на то, что он был его духовным учителем, он был Ачарьей, он провел Арати. Пуджу, провел пуджу Мадавачария, провозгласив тем самым, что он ⁇ подлинная чаря. Качута прежде приходило много знаменитых чарей для того, чтобы обсуждать Писание. И они провергали, пытались спорить с ситхантой Мадавачари, но Ачюта Прешха, занимая нейтральное положение, объяснял, что в действительности то, что говорит он, основана на учении Вясадева. На берегу Сарасвати место, находится место, где Вясадева Гасвами. жил и писал свои труды. А рядом находится два холма, Наранарайна, там же Арикала Кананда, все это в Гималаях. И Нара Нарайна даровали свой даршан Мадавачаре. Мадавачарья отправился туда, в паломничество. Нара Нарайна, сами они обратились к Мадавачаре, чтобы послушать его комментарии на Магавадгитту. Мадхавачария совершал там, в Гималаях, аскезы, баджан, и впоследствии он получил дар Ясадева. Он явился перед ними и обнял, и объяснил ему глубинное значение ситханты. сказал ему, напиши комментарии на Махабхарату. Благодаря, то есть по твоим благословениям, лишь по твоим благословениям я смогу это сделать в И Висадев благословил его на это. Итак, он составил комментарий на Махабхарату упад... упанишады Вишну Он написал 100 комментариев на Вишну Сахастран. И так объяснял Шлоки что все пандиты были поражены. Однажды Мадхавачарья в присутствии Ачута Преки дал комментарии на один из стихов Упанишат. И я что-то прежде сказал, yes, right. если ты обладаешь таким глубинным пониманием, почему бы yes, тебе не, не написать комментарий yes. на веданту? So, Итак, он составил комментарии на веданту. Раману также. Сделал это все четыре сампрадая написали комментарии на Виданту. Шанкара написал. А Сидханта Мадавачария полностью соответствовала учению Вьясадева. Но главный вопрос в том, кто же такой Вьясадева, что подразумевается под Вьясадевом. Вьясадев — это тот, кто хотел установить Шудха. Атвайтават. Песа хотел описать Ачинтия Беда Беда Таттву. Шуддо Двайтаваду, то есть чистую, чистый дуализм. Двойственность. Существует много описаний Мадавачарии, где он время от времени указывает, устанавливает очиньте беда и беда татва. Но почему же Because он писал подобное Шуда? Дуитова. Майвади проповедуют Шудха Адвайтова, то есть они проповедуют манизм. So now, Шутха означает чистый, чистый дуализм. Шлока, с которой я сегодня начал, Brahmiti Paramatmati Bhagvaniti сад. Bhadanti Tattavidam Sattam Jat Addam. Bhadhanti Tattavidam Sattam Jan Gyan Adhayam. Addai. Addhaya. But most of the people they have no idea Большинство людей не понимают, что. В бесчисленных мирах. Даже в трансцендентном мире существует Но лишь одна ситханта. Кришна. А двоям означает нет дуализма. Бхат, татва говорит о Адвая-гьяна-татве. Но она связана с, с Ачинти-беда-беда-татвой. То есть Адвая-татва не означает, что существует лишь одна татва, и мы находимся под рукой. Мы должны поклоняться Шакте, как Майваде. Нет. То, что на самом деле сказано в Багава, там не просто понять обычным людям. Та самая Адвая-Гьяна-Татва, единая Татва, полна разнообразия. Единство в многообразии, многообразие в единстве. Но глупцы, Майвади вади, этого не понимают. То есть, Бхагаватам проповедуют Адвайи Гьянататву, но это речь идет о, абсолютной, о абсолютном абсолюте. То есть, там говорится, что все, абсолютно все связано с Господом. Существует лишь одна ситханта. Это основоположное ситханта Бхагаватам. Но Маеваде совершенно по-другому объясняет эту татву. Какую страницу в там вы бы не открыли? Там всюду сказано, что, то есть, то есть там всюду а, говорится о взаимоотношениях с Бхагаваном, о том, что все дживы связаны, весь мир связан с Бхагаваном. То учение, которое проповедовал Махапрабху, не было новым. Даже Госвами, даже Ясадев Госвами уже говорил в различных сутрах об этом. Таким образом, да, Бхагава там действительно говорит о адвай-гьяна-татве, а тем не менее это происходит в... через призму беда бьеда татвы Приставка ⁇ «шутха» означает, что говорит, что различия присутствует в единстве, многообразие, так или иначе все исходит из Багавана, Багаван и Дживы. вы Это соответствует ситханте Бхагаватам. Бесчисленные дживы вечно существуют. Они лишь меняют свое, свое положение. Дживы также отличаются друг от друга дживы отличны Матер, от материи. Материя — это Итак, Мадхавачаля устанавливает, что не... существует пять основополагающих отличий. Ишвар и джива, между ними отличия. Они отличны друг от друга. Джива отлично от джива отлично от другой джива, джива отлично от материи и также материя отлично от другой материи. То есть, ка... итак, пять основополагающих различий. Их присутствие установил no Мадхавач Мадхавачария. So five common, five common Мадвачарья написал книгу под названием «Слава Кришны». Мадвачарья был необыкновенно могущественен, и порой люди недоумевали, кто же он. Однажды в сорок тысяч килограмм бананов и огромное количество молока он съел за один раз. И тем самым проявил Айшварью, показав всем, что он Вайо Аватара. Видя это, люди были поражены. 40 тысяч бананов. Однажды он отдыхал под деревом на берегу океана. К нему подошел один торговец. Он уже завершил поездку, продал все, что было необходимо, и решил взять с собой назад огромное количество гопи-чандана. Поместили его на корабль, Но случилось так, что корабль застрял, возможно, в песке, и дальше не мог двигаться. Этот торговец был в глубоком замешательстве, что теперь делать? Он увидел на берегу, вдалеке, могущественного саду. Он взмолился ему. Посмотри, что произошло со мной. Помоги, пожалуйста. Я умираю. Увидев его, Мадава показал ему мудру, то есть сложные определенным образом пальцы, указания. То есть он сделал просто жест, и корабль поплыл. Человек был так доволен счастлив что воз, воз, хотел вознаградить Мадавачарью, было нечего дать кроме как гопи чандан и вот это огромное количество гопи чандана он пожертвовал мадовачари Амадавачарья весь его за один раз взял в одну руку, поместил, в одну руку поднял. Пока он шел, этот огромный кусок Гупичандана раскололся надвое. И из этого Гупичандана вышел гапа, мурти гопала. Когда в, так, в, так, в так форме божества, когда Мама Ишода ру, ругала Кришну и Мадвачаль взял божество и пошел в свой баджанку И впоследствии он написал. одну стотру. И основываясь на этом, можно доказать, что он в действительности поклонялся Кришне. Хотя многие опровергают этот факт. Если в там Госвами с вами использует имя Вишну, то есть почему здесь, вот в этом стихе используется Вишну? Конечно же, Вишну не совершает танец расы, только Кришна делает это. Во время танца расы все аватары, которые находятся в Кришне, покидают Его и остается лишь Кришна. Потому что только он может совершать танец расу. Но вишну в этом стихе указывает на Кришну. Для того, чтобы опровергнуть сомнения. Людей, он указывает на то, что речь идет о Вишну. А Кришна является Вишну. Вишну то есть тем самым Шукадев Гасвами указывает на божественную природу Кришны, что Он необычный человек, который наслаждается. <говорот> <говорот> указывает на то, что Кришна повсюду. Кришна находится даже в сердцах мужей гопи. И поэтому нет, не происходит никак, то есть гопи никак не оскверняются отношениями со своими мужьями, потому что в действительности у них один единственный муж. Это Кришна. Итак, Мадава Ачаря в действительности поклонялся Кришна -татве. В Южной Индии Махапрабху не мог найти последователей Кришна Татвы, лишь других аватар Господа. Я слышал также, что Мадхавачарья поклонялся Рам Мурти, Рама Мурти, божеству, которому поклонялся Даширадхи Махарадж, еще до явления Рам, Рамачандры. И это божество, этому божеству впоследствии поклонялся потому что И в этом нет ничего удивительного, потому что он Мадавчари, является, то есть не отличен от Хануману, который принимал непосредственное участие в лилах Рамачандры. Как я уже говорил, Чатуршин и Дев слушали комментарии Мадхавачарьи на Бхагаватам, и в конце концов Чатуршин спросил, каково же значение, каково, каково смысл, какое благо получат те, кто услышит комментарии Мадхавачарьи. И ответ на этот вопрос был следующим, что живы получат Бхакти и вечное служение. Помимо всего Мукти, а подлинное значение Мукти означает обрести вечное служение. Мукти, каким его понимают мои Майвади, мы получить не хотим. Мы заинтересованы в служении. So you can go to У меня есть много книг Мадавачарья. И всюду он прославляет Кришну. Также он указывал на некоторые ограничения, запреты, изложенные самим Бхагаваном. То есть он не хотел затрагивать темы, связанные с раса Таттой, а те, кто сейчас заявляют, что мы не имеем связи с Мадхавачарией, пользуется этим фактом. Но как Рамануджачаре пришел сюда по, с, с определенной целью, как Шанкарачаре пришел с определенной целью, так и Мадавачаре пришел, чтобы исполнить задание, полученное от Бхагавана, и он делал именно это. То есть он открывал ситханту до той степени, до которой должен был это сделать. Как Вриндаван Дастакор говорит, он является в Йеседеве Гауран Галилой, но он сам говорит, я вот до, только до этого момента пишу, а дальше я не знаю. Это говорит о том, что он изложил только до того момента, до которого был должен это сделать. То есть он, Кришнадовский Раджа Госвами, Кастурис и он же излагает Чайтань-Чаретамриту, объясняет Читань чаретамриту Кришнадовский Раджа для того, чтобы составить Чайтань-Чаретамриту, собирал материалы от вечных спутников Махапрабху и с глубоким смирением он обращался к ним, как, как я могу, я уже в таком преклонном возрасте, что я могу написать. Они отправились к божеству Мадана Мухана и Пуджари повесил на шею кришнадарской виражи Госвами гирлянду с божества. как бы тем самым он получил благословение Господа. Т -т -т нечто подобное произошло с Шилапрабхупадой, когда на него упала Гирлянда Джаганадха с детстве. Не Адвачари не является спутником Радхарани, он во аватара, а Прабхупад вечный спутник Радхарани, он на Янамани Маджаре. То есть для нас наиболее важны те, кто приходит от Радхарани, даже не от Кришны, а именно от Радхарани. Потому что Кришна Сева Виграха, он, как он, откуда он знает, как служить, как ему служить, и... а Радхарани знает в совершенстве. Поэтому Прабхупат обладает своим своим, своей особенностью, превосходством. В действительности он. Настолько превосходен, что никто из ачарьев, приходящих в этот мир, не может сравниться с Прабхупадой. Это можно легко доказать на основании его того, что он писал. То, что говорил Прабхупад, то, что писал Прабхупад, все равно, что слова Радхарани, все равно, что если бы это делал Самаши Матья Радхарани. Итак, Мадава Ачарья Мадава опровергал Майеваду уничтожал ее. То же самое делал Бхагатин Такор. Он писал на, на основании Премера Тнавали, который написал Балдифидя Бушина. То есть то, что проповедовал Бхактину не отлично от того, что проповедовал Баладефия Бушина и от того, что проповедовал Мадхавачаря. Таким образом, Татва единая, она... Хари преисполнен Шакти. Мадхавачария соглашался с этим, то есть он не опровергал это. И он утверждал, что Бхагавата Татва наполнена расой. что все дживы находятся, могут быть под влиянием майя, а могут быть за пределами ее влияния. Именно это проповедовал он, что дживы могут находиться в, в обусловленном состоянии, в освобожденном. Разве это отличается от... От философии can also То есть он также проповедовал. Теорию веда-бьеда татвы. И Махапрабху лишь сделал добавление, добавил слово Ачинтия, то есть Ачинтия-Беда-Беда Татва, для того, чтобы с помощью него, вот этого слова, то есть этого понятия, он а, привел в гармонию все четыре сампрадая. И, и таким образом четыре сампрадая признали концепцию чинти обеда обеда татвы и образовались четыре ответления от этого. Как говорит Бахтюна такур мы являемся. Мадава Гаудия Сампрадай. Мы находимся в линии Мадава Ачария. Джива Госвами сам Джива Госвами возносил молитвы Мадава -ачария. Он писал свои труды на основании философии Мадава -ачария. Он обращался к нему, как... Прежде чем взяться за написание Шат Сандарбхи, он, он вначале написал, что я лишь по милости наших Ачарий, Мадова Ачария, сейчас буду писать, составлять шесть Бхактьян Такур объясняет, что те, кто приняли прибежище у Гаудиасампрадая, но при этом утверждают, что у нас нет никакой связи с Мадавачаре, являются преступниками, врагами Гаудия Самаджа. Таких людей необходимо изгонять, но в нынешней ситуации это невозможно ситуация настолько сложна вы должны, должны понимать что а, если вы хотите защитить свою бхакти, нужно нужно защищать то есть не нужно бегать где попало Харикатха важнее чем бегать беготня Итак, Мандавендра Пурия, Ишвара -пори, все они связаны, находятся в связи, в линии Мадавачарии. Итак, Мадавачария является колонной одной колонной в Гаудиасампрадая. Как Прабхупат написал в Киртане, там он э, привел в гармонию два вида парампара. Пурнупа это другое имя Ачута Приштхи. And his name is you know Anandatirtho. Anandatirtho nama Sukhama Dharma Jatir Jyata. nama Sukhama Dharma You know, Without Таким образом, Мадавачарья до последних своих дней истреблял мои ваду. Он был настолько могучный, что хотел с корнем вырвать Майваду. Те, кто утверждают, что а что мы не находимся в линии Мадавачарии, а, Шанкарачария, Шанкар утверждает, что Шанкарачарья якобы родился, потом оставил тело и снова родился. И Я говорю, что вот это является Самым простейшим доказательством того, что ваша философия ложна... неправильна. Потому что вы утверждаете, что после То есть Майвади утверждает, что а, после того, как душа оставляет тело, она сливается с Брамой. Так как же Шанкарачария мог вновь родиться? Во время Майвальди заявляет, что второй раз а, оба Шанкарачады родились в Керале, Южной Индии. Этот Шан хотел Marino. в дебате победить Мадачаю, но у него ничего не вышло вварронассе. Также состоялся большой дебат с Мадхавачари и Майваде, в завершении которого на небесах проявился Весадев Госвами и сказал, не спорьте с ним, Мадавачаря прав. Мадавачаря явился и сказал, что все эти споры ни к чему не приведут. Мадхавачарья прав, он... И... И на этом дебат был завершен. Таким образом... Наставление, наставление Мадва в своем истинном свете, неизмененном, никак не противоречит ситханте нашей гуру Варги, нашей гуру Парампара. Сейчас люди в большом замешательстве, кому следовать. И духовные учителя не позволяют. Итак, мы молимся о милости Мадавачарии. Я хотел рассказать еще много о Мадавачарии. Будем ждать дня явления Мадавачарии и продолжим. God's love.